Всем привет! На YouTube-канале Платформа ATAS уже есть ролики, посвященные индикатору Speed of Tape. Это название переводится как Скорость ленты. А в этом ролике мы покажем вам об эффективности использования этого индикатора на нестандартных графиках, таких как тиковые или ренджевые. Смотрите далее. Что показывает индикатор Speed of Tape и как его настроить? Особенности индикатора на стандартных графиках а также разбор показаний индикатора спидов of Tape на тиковых и ренджевых графиках. Индикатор Speed of Tape показывает скорость, с которой происходит торговая активность на бирже. Какую именно активность замеряет индикатор? Это определяет тип расчетов. В настройках индикатора для этого параметра доступно 5 типов: объем, тики, покупки, продажи и дельта. В настройках есть автофильтр. Он предназначен для того, чтобы индикатор сам подстраивался под график, на который он загружен. Автофильтр будет особенно полезен для новичков. Если его отключить, то фильтры можно настроить вручную. Индикатор имеет алерты, множество параметров для визуализации. Подробная информация о всех настройках в базе знаний. Ссылка в описании. Если вы загрузите на 15-минутный график индикатор объемов и индикатор скорости, то вы увидите, что они практически совпадают. Это очевидно, что чем больше объем, а временные промежутки одинаковые, то и скорость будет выше там, где объем выше. Аналогично, практически полностью совпадает индикатор дельты и скорости ленты в режиме дельта. Возникает вопрос, зачем использовать индикатор скорости ленты, если он практически полностью повторяет другие индикаторы? Ответ следующий. Попробуйте использовать индикатор скорости ленты на фреймах, не зависящих от времени, например, на тиковых или ренжевых графиках. Перейдем к примерам. Это тиковый график фьючерса на британский фунт. Одна свеча это 500 сделок. Индикатор объемов имеет более ровные показания, так как и крупные и мелкие сделки приблизительно равномерно распределены по всем свечам. Поэтому мы позволим себе удалить индикатор объемов с этого графика. А вот индикатор скорости Speed of Tape в режиме покупки имеет явно выраженные всплески. Разберем три из них. Высокая скорость покупок помогла определить дно рынка после затяжного падения. Покупатели активно включились в торги, так как посчитали, что курс фунта упал слишком низко. На следующий день высокая скорость покупок помогла определить окончание коррекции внутри дня. И в заключение восходящего тренда, который длился 2 дня, высокая скорость покупок на индикаторе Speed of Tape помогла определить его верхнюю кульминационную точку. Следующий пример ⁇ это тиковый график фьючерсов на золото. Одна свеча, 500 сделок. Объемы тоже ровные, на этом графике они не несут пользы. Рассмотрим пиковые значения индикаторы скорости ленты в режиме покупок. Первый пик – это локальная кульминация покупок. Курс поднялся чрезмерно высоко, поэтому последовала коррекция. Свечи при формировании вершины широкие, что указывает на эмоциональный накал. Второй пик – еще одна вершина цены, но на этот раз свечи узкие, разница между high и low небольшая. Незначительный прогресс в росте цены несмотря на большую скорость покупок, предполагает наличие на рынке крупного лимитного продавца, который встречает весь этот поток покупок. Цена как бы упирается в потолок и не растет, несмотря на усилия и давление покупателей. Это медвежий признак. Третий пик – локальный минимум и ложный медвежий пробой. В этот раз покупатели оказались на правильной стороне рынка, они активизировались, когда цена не намного опустилась ниже предыдущего локального минимума. Под этим минимумом наверняка было много стоп-лоссов, и те, кто их туда поставили, точно испытали боль, увидев, что цена стала резко расти. Четвертый пик на индикаторе скоростей – это максимум дня. Обратите внимание, что цена находится выше относительно предыдущей вершины, а индикатор скорости покупок – ниже. Это дивергенция, и она указывает, что покупателей, желающих приобретать контракты по высоким ценам, значительно поубавилось. То, что на третьей вершине зафиксирована самая низкая скорость покупок относительно вершин 1 и 2, дает основание предполагать, что рынок очень сильно перегрет, и поэтому произойдет разворот вниз. Теперь посмотрим, как работает индикатор скорости ленты на ренжевом графике. Это опять фьючерс на британский фунт, но объемы уже не такие ровные. Посмотрите, как скорость ленты в режиме покупок очень четко указывает на вершину. Почему произошел резкий всплеск покупок, а цена не выросла? Возможно, в верхней точке цена достигла скопления стоп-лоссов продавцов. Конечно, мы этих скоплений не видим, но мы можем себе представить, что стопы были активированы сразу, и тогда на рынок поступило одномоментно большое количество market buy ордеров. Вот почему мы увидели всплеск покупок на индикаторе скорости ленты. Конечно, активация стопов продавцов – это не подлинная сила, способная толкать цену к новым вершинам. Поэтому сразу после всплеска покупок цена снизилась. И это медвежий признак. Наверняка у вас созрели вопросы – как анализировать скорость ленты в режиме продаж и как работает индикатор для рынка криптовалют? Для ответов рассмотрим тиковый график с биржи Binance Futures, одна свеча, 50 тысяч сделок. На график добавлен индикатор Speed of Tape, отображающий скорость продаж. Рассмотрим несколько всплесков на индикаторе. В полночь произошла резкая активизация продавцов, которая привела к снижению цены в следующие несколько часов. Потом два всплеска скорости продаж остановили восходящий тренд внутри дня. Чуть позже небольшое повышение скорости продаж обозначило ложный медвежий пробой предыдущего минимума. Продавцы входили в ловушку, предполагая, что образовался внутридневной медвежий тренд, однако это было преждевременно. Вскоре мы увидели обновление максимума дня, после которого произошло резкое увеличение скорости продаж. Постоянное присутствие продавцов в этой зоне предполагает, что цена может снизиться из нее. Это и происходит, когда курс биткоина опускается до психологического уровня в 20 тысяч за монету и делает прокол этого уровня. Всплеск продаж в этот момент указывает, что одни трейдеры открывали позиции шорт, предполагая, что цена пойдет еще ниже. А другие трейдеры с горечью смотрели, как закрываются их позиции long по стоп-лосам, установленным ниже круглой цифры, которую они считали надежным уровнем поддержки. И последний пример. График фьючерсов на фондовый индекс DAX. Это оранжевый график, на который добавлена скорость ленты в режиме дельта. Рассмотрим показания индикатора день за днем. Самый первый бар на индикаторе всегда очень высокий, это особенность индикатора, так как он сравнивает текущую скорость с нулем, поэтому первый бар лучше уводить за левый край графика, чтобы бары были более читабельные. Заметная смена скорости дельты с бычей на медвежью указывает на наличие сопротивления на этом уровне. Откат цены подтверждает наличие предложения на рынке, поэтому когда на индикаторе образуется резкий всплеск продаж снова на этом уровне, появляется основание открывать позицию Short. На следующий день всплеск продаж указывает на усилие продавцов, направленное на пробой уровня поддержки. От теста этого уровня можно было открывать позицию Short внутри дня. На следующий день индикатор показывает резкую смену настроений, так как скорость дельты резко сменилась с медвежьей на бычью. Это изменение остановило падение цены а последующие резкие всплески скорости покупок указывают на наличие стабильного спроса на этом уровне, что можно использовать для открытия позиций long. Итак, на разных типах графиков различные индикаторы ведут себя по-разному. Рациональность использования скорости ленты на обычных графиках может подвергаться сомнению, но на тиковых графиках, а также некоторых других нестандартных, Speed of Tape дает ценную информацию для понимания актуальных рыночных настроений, как и доказывает этот ролик. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Скачайте платформу ATAS, проведите эксперименты, добавив на нестандартные графики несколько индикаторов Speed of Tape в разных режимах, чтобы посмотреть, какими полезными они могут быть именно для вас. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.